Если мы вернемся к вопросу о рядовых гражданах, в принципе, конечно, ситуация ухудшается, судя по тому, что мы входим в состояние социально-экономического кризиса, доходы россиян расти не будут, они уже в этом году, реально располагаемые доходы стали снижаться. А рефинансироваться в банках будет крайне сложно, поэтому понятно, что совокупный объем плохих кредитов будет расти, и платежи будут нарастать. Вот для банковской системы это реально серьезная угроза, и в принципе для финансовой системы в целом? Или это пока еще не так? Я все-таки еще раз повторяю, что мы должны понимать, что у нас ситуация предвоенная. А в условиях предвоенной ситуации мы используем категорию мобилизационной экономики. В условиях мобилизационной экономики кредитные отношения вообще нонсенс, понимаете? строгое распределение ресурсов, строгое рационирование ресурсов. У нас сегодня есть богатые и сверхбогатые, есть нищие. В условиях, будем так говорить, чрезвычайных ситуаций осуществляется распределение, чтобы никто не умер с голоду. И даже в годы Второй мировой войны такое рационирование было даже в странах традиционного капитализма. Мы об этом вообще не говорим. Такое ощущение, что над нами голубое небо, и оно будет до бесконечности голубым. Но рядовым гражданам что делать в этой ситуации? Когда доходы расти не будут, будут идти увольнения, госкомпании уже сокращают своих сотрудников там, на четверть, либо даже на треть. Девальвация шоковая, 70% процентная обнулит практически все сбережения дохода россиян. И именно этим и... будут пользоваться ростовщики. Они будут, пользов... Они а будут что пользоваться. будут сейчас делать гражданам, простым россиянам? Что им делать? Кто взял валютную ипотеку? Кто набрал потреб кредитов, не понимая, куда лезет, что лезет под идущий шалон? Понимаете, это сейчас крутой вираж история. Здесь политика не может не доминировать над экономикой. Поэтому мне хотелось бы сказать простым гражданам, что прежде всего необходима какая-то политическая идейная мобилизация. Я понимаю, что это крайне сложно делать, но... То есть объединяться, писать какие-то коллективные письма. Безусловно, безусловно. Может быть, даже использовать такой проверенный советским временем инструмент, как касса взаимной помощи. Кстати говоря, касса взаимной помощи, она вполне легитимна, ни один наш нормативный документ не запрещает. Это фактически взаимопомощь людей.